Здравствуйте, в эфире программа «Вести интервью» с вами Ирина Карасева. Даже с учетом трудностей пандемии, сельское хозяйство сегодня одна из самых динамично развивающихся отраслей в России. Тем более, что возвести новое предприятие можно буквально за несколько недель. О передовых технологиях в промышленном строительстве поговорим сегодня. В нашей студии эксперт рынка металлоконструкции, коммерческий директор компании «ВСО-Профиль» Сергей Часовских. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, какие тенденции сейчас в промышленном строительстве? Ну, если говорить в целом о промышленном строительстве, то тенденций, конечно, очень много. И они даже часто разно, разнонаправленные. Но я бы хотел выделить из них, наверное, две, на мой взгляд, основные. И рассмотреть их как раз-таки в аспекте именно применительно нас. То есть нас, как производителей металлоконструкций для зданий различного назначения. В первую очередь мы известны, конечно, о рынке как производители и поставщики зданий для сельского хозяйства, но не только. То есть и производственные, и складские, и торговые, и спортивные здания. У нас уже достаточно большой багаж реализованных объектов, поэтому нам есть что рассказать. Но вернемся к тенденциям. Вот эти две основные тенденции в строительстве, я бы, наверное, вот среди них сначала выделил первое. Это сокращение, все дальнейшее сокращение сроков строительства. Потому что не секрет, что сейчас и крупные проекты, и средние, и маленькие, они все реализуются, как правило, на привлеченные средства. Это кредитное финансирование, это банки, это, соответственно, проценты, это долговая нагрузка. И чем скорее ты реализуешь свой проект, чем быстрее он начнет давать отдачу, тем быстрее ты эту долговую нагрузку снизишь или вообще окончательно ее погасишь. Поэтому все стремятся строить очень быстро. Это накладывает определенные скажем так, требования к конструкциям. Да, то есть конструкции должны быть максимальной заводской готовности. Они должны приходить на строительную площадку и дальше за короткое время собираться часто даже не очень квалифицированным Персоналом и квалифицированные сотрудники, и не квалифицированные, участие сейчас... конструктора, которые можно быстро собрать, да. по сути. Да, абсолютно верно. Это в каком-то смысле именно конструктор. То есть, когда ты открываешь документацию, и э, чисто глядя на чертежи, глядя на сборочные схемы. Делаешь так, как там показано, и за короткое время у тебя возникает здание. Вот ваш завод производит здания на основе металлических конструкций из оцинкованного профиля и черного металлопроката. Почему они пользуются таким спросом на рынке? Насколько они вообще долговечные и надежные? Ну пользуются они спросом именно как раз таки потому, что мы вот следуем этим самым тенденциям, тенденциям рынка, требованиям рынка. То есть, э, та самая как раз-таки скорость возведения конструкций. Э, опять же, их надежность, их долговечность. Плюс, опять же, технологичность производства. Потому что надо не просто быстро смонтировать эту конструкцию, но ее еще также до того, как привести на площадку, нужно быстро произвести. На это тоже отводятся, как правило, очень короткие сроки. Если раньше... Э, там серьезный какой-нибудь агропромышленный объект, там какая-нибудь птицефабрика или свиноводческий комплекс строился э, несколько лет, то сейчас темпы строительства сводятся до нескольких месяцев. И соответственно большие объемы конструкции ты должен выдать из производства буквально за месяц-два. И наши конструктивы, они позволяют это делать. Наши проектные решения на основе профилей, так называемых оцинкованных, холодногнутых профилей, и плюс, естественно, в совокупности с более традиционными решениями, это и профильная труба, и черная балка, вот мы все комбинируем таким способом, что мы даем и оптимальные решения, имеется в виду в том числе и по цене и э, удобные решения с точки зрения их производства, с точки зрения их монтажа. Ну а вот насколько быстро может быть смонтировано такое здание? Я вам приведу пример конкретный, да, то есть чтобы не в теории это все говорить, а на практике. Мы в прошлом году э, поставляли в республику Казахстан Одну из самых крупных, значит, на одну из самых крупных птицефабрик Казахстана, это Макинскую птицефабрику, поставляли 48 корпусов. 48 птичников, каждый птичник размерами там, порядка полутора тысяч квадратных метров, вот, и 48 зданий мы поставили конструкции где-то за 3,5 месяца. Это, конечно, впечатляет. Это запроектировали их сначала и э, изготовили, и поставили. Это еще и в условиях пандемии все было сделано. Мы последние поставки, в общем-то, да, испытывали определенные трудности даже с пересечением границы, потому что все же закрывалось. И вот мы за три с половиной месяца поставили эти корпуса, и приблизительно, наверное, за такой же срок это все было еще и смонтировано на месте. Но служить они будут так же долго, как те советские постройки, о которых вы говорите, которые возводили несколько лет порой? Да, конечно. Ну, вообще, здание на основе металлокаркаса, это, пожалуй, с точки зрения долговечности это одни из самых э, таких долговечных конструкций, которые э, металл боится только чего э, что боится э, коррозии, да, то есть э, и для этого мы как раз и используем оцинкованные профили, да, то есть цинк это тот материал, который эффективно защищает сталь от коррозии и э, мы естественно Благодарны нашим металлургам, потому что вот Новолипский металлургический комбинат нам осуществляет прямые поставки оцинкованной стали на наш завод. Вообще, какие требования к зданиям, которые используются в сельском хозяйстве? И насколько это зависит от отрасли? Требований несколько. Вот Одно из них – это как раз-таки коррозационная стойкость. Потому что не секрет, что сельское хозяйство – и в части особенно животноводства, птицеводства. Да, то есть это химическая агрессия, это агрессивная среда. Да, то есть птичник, свинарник, молочная ферма. Это среда, где находятся животные. Да, то есть, соответственно, это и аммиак, и влажность. И все это воздействует на конструкции. И для того, чтобы конструкции были, как бы воспринимали все это воздействие, всю эту агрессию, они должны быть, соответственно, хорошо защищены. И наши конструкции, ну, во-первых, они горячо оцинкованы, как правило. Во-вторых, если мы используем черно-металлические элементы, то мы опять же их покрываем специальным составом, так называемым цинко-наполненным покрытием. И мы с нетерпением ждем от наших металлургов, от НЛМК, новое покрытие. Они уже недавно анонсировали, что они в ближайшей перспективе начнут производить так называемое алюма-оцинко-магневое покрытие. То есть оцинкованная сталь будет уже не просто оцинкована, она будет вот покрыта таким сплавом, таким составом металлов. Вот это покрытие, оно в разы увеличит еще коррекционную стойкость самих конструкций. И, конечно, оно будет очень востребовано. Вот вот мы это ожидаем. Такие конструкции, они подходят для каких сельхозпредприятий? Вы сейчас говорили, да, привозили в пример Казахстан. Это 48 птичников. А для маленьких агрофирм? Вы знаете, у нас, вот мы сами, небольшое на самом деле региональное предприятие. У нас, наверное, средняя, скажем так, численность сотрудников – это порядка 100 сотрудников. И как бы завод, ну, небольшой. И, соответственно, мы ориентированы на очень широкий... Спектр наших заказчиков. У нас среди наших заказчиков, как крупные агрохолдинги находятся, и мы регулярно поставляем конструкции для сельского хозяйства. Ну вот Даже сейчас у меня несколько крупных контрактов. Это и индейководческий комплекс в Ингушетии, это и крупная молочная ферма на 6 с лишним тысяч голов. Но при этом у нас и фермерские хозяйства являются нашими заказчиками, и единичные здания мы поставляем, различные и зерносклады, и небольшие какие-то фермочки. Сергей, ну здесь, конечно, очень важный вопрос а о вот таких конструкций. Насколько это экономично для сельхозпредприятия? Ну, смотря с чем сравнивать изначально, и э, ну, как правильно сравнить, я бы так даже переформулировал, Значит, если сравнивать с какими-то традиционными конструкциями чисто комплект да, то есть конструкции, то, конечно, наверное, в, там, в бетоне или там, в пеноблоках какой-то объект можно построить дешевле. Да, то есть, но это по материалам дешевле, но значит, строительство. Уже в этих материалах оно растянется, причем растянется уже в разы в сравнении с металлокаркасом. И в совокупности, опять же говоря о том, что сейчас сроки очень имеют большое значение, ты получишь более дорогую конструкцию, более дорогой объект. Поэтому вот в совокупности, если все на круг, то металлоконструкции, конечно, это, наверное, первое место. Ну, мы поняли, насколько это экономично, а насколько экологично. Металлокаркасы они тем и хороши, что по истечению своего срока службы они легко утилизируются. Да? То есть они не наносят, во-первых, вреда окружающей среде никоим образом, потому что никак не реагируют с ней. А Во-вторых, после того, как ну, отслужил свой срок какой-то металлокаркас, его, тем более наш, который э, собирается на болтовых соединениях, его легко можно точно так же разобрать, ну и сдать в конце концов на металлолом. Ваше предприятие существует уже больше 20 лет. Вот сколько конструкций построили, поставили за это время, в том числе и в Липецкой области? Ну, если говорить по России, то это уже, честно говоря, даже я уже со счета давно сбился, но это уже тысячи зданий, тысячи зданий. Мы как-то попытались прикинуть их совокупную площадь полезную, да, то у нас получилось что-то более 2 миллионов квадратных метров. Ну, соответственно, если... Здания, конечно, все разные. У нас есть здания площадью и 200 квадратных метров, и 20 тысяч квадратных метров, и поэтому здесь очень сложно посчитать. Это очень большое количество. В квадратных метров будет правильно считать даже на зданиях, да. да, наверное. И по географии у нас география поставок она по России очень широка, это и естественно и центральный федеральный округ как основной, скажем так, поскольку транспортное плечо в этом случае самое оптимальное, И юг России, и Урал, и дальше, соответственно, Сибирь. Сергей, но наша продукция пользуется спросом из-за рубежом. Вот насколько предприятие оно конкурентоспособно на международном рынке? Экспортных договоров на сегодняшний день у нас в портфеле. Наверное, приблизительно столько же, сколько и внутренних заказов. То есть, нашими потребителями являются заказчики из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Украины, Белоруссии. В Прибалтику мы поставляли и поставляем конструкции. Наше здание даже стоит во Франции. То есть в НИЦУ два года назад. Ну Совершенно случайно, конечно, но мы поставили склад элитной сантехники. Кстати, французский заказчик остался очень доволен качеством нашей конструкции и был удивлен. Сергей, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста, и вам также спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что гостем нашей студии был эксперт рынка металлоконструкции, коммерческий директор компании ВСО «Профиль» Сергей Часовский. Всего вам доброго.